Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем новую однокомнатную квартиру стоимостью 1 миллион 850 тысяч рублей. Готовую в данном доме с документами. Итак, заходим Квартира 42 квадратных метра с учетом холодных помещений. Без учета холодных помещений 41. Большая прихожая порядка 6 квадратных метров. Место под гардеробную хорошо выходит. С этой стороны у нас находится ванная. 3,5 квадратных метра. Здесь превосходно можно установить будет и ванную, и туалет. Здесь кухня. В кухне порядка 11 квадратных метров площадь. Она такая квадратная. неплохая расположение, удачное. Вот. Вот такая вот квартира. Находится на 10 этаже. И комната. Комната порядка 19 квадратных метров с большим-большим выемкой. Ее можно при расходах перепланировать, эту квартиру, сделать из нее двухкомнатную квартиру с кухней-гостиной и оставить две спальни большие. Место уже электрическая разводка произведена, выведены под сплит-систему. Балкон остекленный, застекленный, да? Осталось только поклеить, пошпаклевать стены, а поклеить обои, натянуть потолок и положить ламинат.